шоу-матч, дорогие друзья, на сегодня Микс 2 против Академии Шоха У Академии Шоха небольшие изменения в составе, у Микса 2 тоже небольшие изменения Ну, вернее, как небольшие изменения, вообще это другие люди, если что Это не просто изменения, а другие люди, а что это у нас тут? Это чикаго -то. Опять, кстати, да, с бары глюканули, да, у нас чикаго -то в атаке вообще-то Короче, ладно Ладно, сейчас э, тупники, кстати, с демочками С фасткапа частенько такие случаются э, И из-за этого В общем, не всегда приятно Да, кстати, вот тут интересно Против него вообще-то все здесь бегали Рядом с ним, точнее, но никто его не зарезал Итак, ножи у нас выиграет команда Микс 2 И это и, ребят, и, и что вообще? И просто, и, и просто, смотри, бары не обновились Пистолетка, а пока... А, пауза у нас еще, оу, ничего себе Пауза от э, Академии Шохи, насколько я понимаю, да, потому что теперь уже официально они у нас находятся в атаке Ну, пока давайте познакомимся с составами Академия Шоха, это Шоха сам, собственно говоря, Мити Ваус, Вакс, Чикаго и Страйкер Микс 2, это Толя Рыжий, ну, наверное, Рыжий, я так понимаю, да, ну как-то странно... Немножечко неправильно написано, да, да, да бог бы с ним. А, псих, пимплекс, суп, командант 1337 и скип. Такие вот никнеймы. Удачи, как всегда, конечно же, командам желаю еще раз. Ну, а мы пока ждем, когда закончится пауза. Вроде бы игроки атаки все здесь, ну, за исключением разве что вот этого человечка. Он у нас пока что признаков жизни никаких не подает. Это, если не ошибаюсь, Мити Вау? Нет, не он. А кто же? А, все Все живы, все двигаются, это замечательно Значит, сейчас будет матч Зачем ты куришь, курить вредно? Страх Вот представляете, я как бы и без вас знаю, что курить вредно И глупый вопрос, зачем я курю Просто потому, что я хочу курить и все На будущее, если хотите быть воспитанным и хорошим, адекватным человеком Никогда не спрашивайте людей, зачем они делают то или иное Просто потому, что хотят все. Ну что, пистолеты, пистолеты, пистолеты И выход на точку Б По-моему, это у нас Да, на точку Б, дорогие друзья От, из, от команды Академии Шохова на, на, на морозе Свакс пытался поставить бомбу Однако э, все-таки сумел перестрелять командата Толя Рыжий делает три минуса на Юспе Пимплик один минус И Страйкер успевает забрать аж сразу двух соперников Кто остался в живых, это Мити Вау э, Дымы, дымы Должны были как бы его защищать, но защитить полностью его дымы, к сожалению, не смогли. И поэтому, допустим, бомбы уже становится явлением неизвестным. Фу, господи, что я сказал вообще? А, неизбежным, конечно же. А, ну и как следствие, как следствие 1-0 в пользу микса. В этот раз, как вы видите, все немножечко по-другому. На карте DAS 2 все было более стандартно, и там атака как бы брали раунды. А, вот. Здесь же оборона. Ну, вообще, насколько мне кажется, здесь оборона посильнее будет, чем атакующая сторона. Но, опять же, это мне так кажется. Я не обладаю статистикой, потому что, опять же, официальных матчей на этой карте практически не было. И очень сложно вообще анализировать э, карту которая практически не игралась профессионалами в свое время, поэтому винрейд той или иной команды той или иной стороны а, проанализировать на данный момент очень сложно. Чикаго. Миллиард берстов, но один только попал в голову, и то без минуса. В общем, одного только рыжего только смогли забрать Академия Шоха. Еще 2-0 как следствие. Мухаммад, приветствую вас. Карта Делайт. Если вдруг кто не в курсе, то был когда-то в свое время такой арбалет Кап. Uh, и они проводили конкурс на создание турнирных карт Именно для арбалета Ну и, собственно, The Hell The uh, Light The Forge Все это пришло оттуда Пимплик, отличный хедшот по шойке Просто пулькой снимает соперника Второй пулькой снимает третьего соперника Господи, вот это да uh, Жесткий прием, я даже не знаю, что это Ну, в общем, жесткий прием вот там <смех> а обозначения будут сегодня приблизительно такие же Прием точки А, давайте скажем Ну и попытки от Митти Вау куда-то пострелять Митти Вау, судя по тому, куда стрелял Тоже, наверное, можно предположить, что он на этой карте не сильно разобрался Потому что стрелял в одну стенку, которая не простреливается А во второй, и даже если бы она простреливалась С другой стороны стоят ящики и все равно никого не убьешь но удается забрать саб команданта 1-3-3-7, ситуация 3-2, оборона даже ушла в численное меньшинство, что парадоксально Почему парадоксально? Потому что вроде бы не подмещало беды-то ничего Пимплик такие замечательные хедшоты давал, но кроме Пимплика, к сожалению, в его команде никто так больше и не сыграл Счет 2-1, команда Академия Шоха забирает первый матч матчпоинт в этой встрече, на этой карте ну, не знаю, наверное, рады, конечно, ребята тому, что забрали. Ну, вопрос, ограничится ли они одним взятым или дальше. Э, пока не ясно. Пока совсем не ясно. Ну, куда-то вышли. <laughs> куда-то вышли в район мида, насколько я помню, вот это мидл. Вот это вот мидл. Вот эта вот штука зигзаг. Это что я точно помню. <laughs> Хотя и то могу ошибаться. Чикаго минус толя, рыжий. Хэдшот с дигла прилетел сейчас. И выход на А. Все-таки последовательно в своих э, решениях Академия Шоха Посидели на меду, под Б ничего не случилось Пойдем тогда зайдем на А, раздают Ну, а раздают дают, так че бы не зайти-то Чикаго перепрыгивает Как паркурщик со стажем Через все заборы, которые только рядом Может найти, и пимплик с саб-командантом Остается 2 в 5 а, Я бы, наверное, на их месте даже на точку А И не шел бы, потому что делать там Попросту нечего а, пимплик то конечно, может пойти постреляться Что, у него дигл ну вот сам командант умудрился потерять свой девайс. Пимплик понимает, что в спину уже выезжает Чикаго. И Чикаго доезжает до Пимплика быстрее, чем тот ожидал. Счет 2-2. Андрюха, привет! Жесткий состав против ЛС в 3 микса играет. Ну, я бы не сказал, что тут прям вот ЛС, между прочим. А, в миксе, во втором, во всяком случае, уже дела обстоят поинтереснее, чем в первом. Первый, это понятное дело, слился 16-1, а вот второй уже, как минимум, сыграет лучше. Так что тут даже и не знаю. Итевау и Страйкер. Первые два минуса, экономический раунд от команды Микс получается, ну, такой себе получается, а, в принципе, что еще ждать от экономического раунда? Нет девайсов, разве что какие-то там единичные фраги. А ну, Страйкер, минус столь рыжий, и Пимплек, минус один. Хотелось мне, конечно, чтобы был сейчас второй минус, но мало ли, что мне там хотелось. 3-2. Сколько таких микс-команд? Три На ФК играют? Да, кажется, да <сél <opens> Кстати, я их впервые вижу Что за ребята? Ну, Академия Шоха на моем канале Играют уже, ну, достаточно Давно, по-моему, с девятнадцатого года По... Сколько? Паразику в год точно заказывают У меня шахру какие-то матчи на комментирование Пимплик получил сейчас Немножко через дымы Пытается там присесть Вот, короче, точка Б, да Точка Б очень каверзная точка для выхода Так как здесь особо э, ну, приходится толкаться, если так уж по-русски сказать Потому что мало места для выхода Ну, вот всего-то навсего Вот этот вот прогал, так сказать Да, а прием при этом этого прогала Может наступить практически с любой стороны Саб-командант Сделал минус на пару с Толей и Рыжим. Бежал дефать бомбу. И Шоха тут, скорее всего, уже не остановит дефьюз. Даже если бы сейчас забрал Толю Рыжего в любом случае. Не побеждал бы Шоха тут уж, ну, никак. Ну, и как следствие 3-3. Вот, видите, это уже совсем не первый матч. Куда сборная Узбекистана пропала? Вообще без понятия. Куда-то пропали. Ну, играть не с кем. Вот и не играют. Все же логично. Может просто под другим названием играли? Нет, Кадеми Шоха также и играли Камбэк Ну, здесь еще пока рано говорить про какие-то камбэки Но они возможны, безусловно Всегда, когда ты играешь против миксай, это какой-то рандом Когда ты играешь карту Delight, это еще более рандомно, чем что-либо Потому что карта нестандартная Ну, как, как бы стандартная, но не популярная, как я уже много раз говорил а, Минус Страйкер Ответ. Ответ надо держать за этот минус, а некому пока что ответить. Митти Вау при этом вообще смещается под точку Б. Забирает психа. Отдается под пимплика. И ситуация 4 в 2 с перевесом, причем еще и двукратным, на обороне. Вот такие вот пирожочки, дорогие мои друзья. Сваксы, Чикаго, где-то ходят. Где-то ходит Состав поменяли. Да, небольшие изменения у Академии Шохи произошли в составе. Свакс и Чикаго по минусу. Вимплек скип а, к, последний делает минус по Чикаго. Свакс один. Пытался размен... разменный фраг. Господи, что-то подтраивает. Разменный минус э, завалить э, скипа но не удается. И здесь в два дула, конечно, свакса разменивают, перестреливают, уничтожают, аннигилируют. Пинают ногами по голове. В общем, короче, раунд выигрывает Микс-2. Mm-mm-mm-mm-mm-mm! <clears throat> <clears throat> Перевес по раундам. Постоянно, кстати, заметьте, скочит то туда, то сюда. Пока что сложно сказать, что Академия Шохи здесь выиграют. Точно так же нелегко сказать, что и Микс 2 станут победителями, потому что они тоже какие-то непонятные раунды периодически отдают. Но, во всяком случае, на точку А, лично я бы уже бы не ломился. Какой смысл туда, туда, туда, что это такое? Шоха. Просто на ноге выбежал, забрал скипа. При этом там в дымах был еще один человечек. И вот, как раз-таки, это пимплик. Но здесь игроки обороны, по-моему, сами себя немножко перемудрили. Если атака грамотно воспользуется позициями, то в таком случае раунд уже будет не отыграть. И это будет временная ничейка 4-4. Бомба установлена, остатки обороны а, с точки Б в данный момент в процессе перетяжки. Толя рыжий уже находится в кате-респауне. Простите, псих находится в кате-респауне. Уже практически зашел на точку А. Ловит флешку лицом. И вместе с рыжиком, столько рыжиком пытаются все-таки э, забрать точку, а псих делает даблкил. свакс остается один, свакс и нет и, и и и нет нет дефьюз китов у психа, если бы вот они были, тогда бы конечно победа, но псих к сожалению у него не нашлось 4-4 ну, на соплях, честно сказать, конечно, этот раунд удается забирать Академии Шоха. Ну, главное, что они его забрали. Уж как это не столь важно. Но, с другой стороны, это показательно. А здесь достаточно просто а... детальнее, так сказать, разбираться, да. То есть нужно смотреть, почему тот или иной раунд закончился вот таким образом. Ну, это, конечно, для игроков, в первую очередь. Они должны сами понимать, где они совершили и какие ошибки. Ну, вот у Толи были диффьюзы. Но он был слишком далеко от места постановки бомбы И как следствие просто не успел ничего сделать а Если бы он был поближе, то он бы вполне возможно Успел бы задефать пачку, но до нее надо было добежать Он тогда бы все время потерял Страйкер Чикаго по минусу Пимплек пытается стреляться сразу с тремя соперниками Но тут понятное дело, что просто точка падала И Пимплик последний на ней оставался как следствие, опять же, у нас э, пара игроков, доля рыжий и псих, остаются вдвоем. Мы такое уже с вами видели, но не, не совсем понятен мне мув сейчас от Чикаго. А для каких целей он вообще, в принципе, пошел кушать соперника, Неясно. Однако страйкер легко и просто принимает аркаду от оппонентов. Обойти не удается. Счет 5-4, теперь вперед вырывается Академия Шохи. Ну, вот, собственно, я же говорил, что будет вот постоянная э, чехарда. Саня, привет, что за флаг? Кто играет? Константин, привет. Ну ты что меня расстраиваешь? Ну, это флаг Узбекистана. <coughs> меня, меня, меня прикалывает, что каждый эфир, когда я играю узбеки, играют, а че вон, где зрители, где все интересующиеся. Ну, это классика, это классика, Радос, знаешь, потому что такое будет. Э, типа это матч по записи потом начнет просмотры собирать, а не в онлайне. Знаешь, когда я комментировал э, сборную Таджикистана и Узбекистана, на которой сейчас миллион сто с лишним тысяч просмотров, э, но э, при этом... Не было поначалу много просмотров Потом как-то этот матч внезапно выстрелил И набрал лям с лишним Псих минус Мити Вау Ситуация 2 в 3 По-прежнему в перевесе игроки атаки Но они с девайсами Чего нельзя сказать о команде Микс 2 у, у ребят сейчас был экономический раунд Но и то для экономического раунда Они тоже достаточно неплохо разменялись Всего-то навсего в минус один для себя Что по-моему нормалён Смакс! Минус скип. Псих на подобранном калаше забирает свакса. 24 хп. Конечно, калаш нужно выбивать. Что Чикаго и делает. 6-4. Немножко подальше. Академия Шоки отодвинулась от оппонентов. Это уже, в принципе, хала... хорошо. В принципе, хорошо. Я думал, это абхазы пошо... похоже чем-то. Ну, в принципе, можно так, конечно, сказать. Хотя, опять же, ну, тут такое спорненькое достаточно заявление. <с00> Простите, нельзя что а, а, Под заказкой. Вот, как бы спорное заявление. Почему? Потому что у абхазов все-таки синего цвета на флаге нет, а здесь синенький-то присутствует, Но, в, -то, в остальном все хорошо. У абхазов какое, если я не ошибаюсь, у них же белый-зеленый, по-моему. Чикаго Псих и еще кто-то успел... Короче, еще один раунд, в общем, видим. Академия Шохи забирает, да? Псих навряд ли вытащит. И в пульку в голову ловит от Свакса. Счет 7-4. Это какая карта? О, это замечательная карта, которая называется карта The Light. завершение первой половины, но уже хотя бы не 14-1, как на первой карте. Там тот даст нас прям немножечко подрастроил, да. Тигран, приветствую. А, прокидывается в очередной раз точка Б. Шоха. Что это было, Шоха? Шоха опять у нас на перестрелку. То с ножом приходит, то с гранатой, то и про полностью не готовый Ну, такие моменты, конечно, случаются, и это, в общем... И вполне себе рабочие моменты Главное последовало, разменские позабрали И ситуация 4 в 4 с поставленной бомбой На точке Б. но девайсы у игроков Обороны на этот раз есть Митивау делает один, минус второго Почему-то не добирает, оставляя 19 хп То ли рыжим, усап командант, минус свакс Рома Лагут, спасибо за подписку на ютюбе Далее минус усап команданту От страйкера и перестрелка Которая, на, на мой взгляд, вообще была не нужна Игрокам атаки, но страйкер В нее все-таки вступил и из-за этого Как следствие проиграл. Пимп забирает себе дефьюз бомбы, хотя, в общем-то, и Толя рыжий, даже на самом деле без дефьюз-китов успевал обезвредить ее. Но счет 7-5. Хороший счет, как по мне. Карта замечательная, Саня, не спеши. Так у Абхазии вообще не похожий флаг. Ну, вот я про что и говорю: да, что там разве что только белая полоска и зеленая полоска. У них, если я не ошибаюсь, как там зеленая полоса белая, зеленая-белая, зеленая-белая. По-моему, вот такой у них флаг, да. То есть, а тут еще и синенькая откуда-то. На FTV а можно вопрос? От просмотра капает монетки? Капает, конечно. даже без этого? Так-так, отдышись, Сань. Да нет, мне и отдышки-то нету никакой. С чего бы вдруг. С чего бы вдруг. 4 в 4. Чикаго забирает пимплика, САП-командант минус мити-вау, минус от свакса в ответку и 3 в 3 у нас, в, в общем-то, вроде бы так много стрелялись, так активно друг дружку расстреливали, а однако все равно пришли к численному равенству и поставленной бомбе на точке Б. Что дальше? Что дальше? Дальше, конечно, ретейк ожидается, а какие есть еще варианты? Ну, я считаю, что на сейф уходить при такой ситуации, при таком счете, еще к тому же, не совсем выгодно. Как-то псих сейчас не порадовал стрельбой Однако кто-ли Рыжий забрал Чикаго И Свакс со Страйкером остались вдвоем Минус Страйкер, ну по Сваксу есть информация Свакс и тем не менее Продолжает борьбу, ну все Здесь уже победа в раунде, даже в случае гибели Свакса Бомба сдетонирует И никак, опять же, не спастись Бам, бам, дорогие друзья 8-5, победа в первой половине Все-таки досталась Академии Шоха С трудом, с огромнейшим, но Беда Ладно, Костя, сори, что а, а, а, а что у Константина извиняйте, странно. Ладно, буду дальше на стриме, я уф Удачи сюда, и тебе, спокойной ночи. Так, хорошо. А, там идет как алкашка цвета, вернее полосы. Первую, а, ну я понял, все, полосы типа как на алкашке, все, я заехал, я заехал. Три в четыре, псих! О! Какой психический хэдшот, минус свакс, просто ваншотиком по голове Бомба установлена на А, но что самое интересное, Чикаго будет закрывать, по сути, этот раунд со спины И именно он, на мой взгляд, конечно же, должен, по идее, здесь быть одним из ключевых персонажей В случае поражения в перестрелках его команды Но пока он добежал до точки, Шок справился со всеми в одного В общем-то, ему даже там и тиммейты особливо не понадобились Даблкил от Шохи, 9-5 Все, все, разобрались. Все-таки Саня, понял. <свят> ну что, последний раунд первой половины, дорогие друзья. Здесь как бы без экономики остались микс-2. Ну, она есть какая-то, да, на МПшку там ребята себе наковыряли. Ну и диглы. Диглы с Фомасом, бай, конечно, плохой. Но если Академия Шохи его Сдуют, то ну, на вторую половину я, наверное, даже еще и посижу и подумаю, что... А, тут можно, кстати говоря, будет очень проблематично вторую половину отыграть. Хотя, черт, его знает, опять же, здесь надо понимать, насколько сильна та или иная страна. Свакс минус ап командант Чикаг забирает скифа Два игрока обороны остаются против полной пятерки игроков атаки Ни одного фрага пока не последовало Ну а на точке Б у нас была раскидка, но это не более чем фейковая раскидка Для того, чтобы часть игроков обороны на точку А не перетягивать ну, тут уж, конечно, без сейвов будет, что тоже достаточно очевидно Наверное, даже в комментариях не нуждается Ну, как-то медленно оборона, на самом деле, идет на ретейк. При учете того, что э, только у Пимплика есть дефюз киты. И даже Толя, сделавший сейчас два минуса, добежавший до бомбы, все равно ее не успеет обезвредить. А Пимплик уже слишком далеко и тоже ничего не успеет сделать. Ну, Толя красавец, конечно, при любом раскладе вещей забрал практически всю команду. Четыре кила сделал. Митива успел ускакать за угол. Ну, его там взорвала бомба, но это вообще не важно. Главное, что выиграли раунд, так сказать, да, и 10-5 итоговый счет. Первые половины, дорогие мои друзья Опять у нас Бары Буйствуют и не хотят обновлять э, Ситуацию по живым и неживым игрокам Но тем не менее, ладно Что ж поделать Битва за респект прям Там тоже ребятам вместо обещанных PS4 Выдали сникерс. Мощно Мощно. Ну, 5 юспов, кстати, у Академии Шоха. Никто не стал брать Дигл в этом раунде. Никто не стал дропать его под э, тиммейтский армор, так сказать. Свакс забрал саб команданта. Ну, и у нас здесь, конечно, прессинг в Б достаточно и Парадоксально, долго сейчас Шоха жил. Очень долго Шоха жил. Чикаго и Страйкер вдвоем против одного Толяна. Насколько я понимаю, вообще ситуация уже не совсем такая. Тяжело, конечно, комментировать, когда бары вот такой фигней занимаются и не показывают, кто жив, кто мертв. Ну, три игрока обороны оставалось против Толяна. Короче, распинали только И счет 11-5. Жестко, жестко. Всем привет, спасибо за стрим. Приятного всем просмотра. Интересный приветствую вас. И, конечно же, вам тоже приятного просмотра. Хорошего вечера и приподнятого настроения. Теперь у нас атака еще и без экономики осталась. Активный выход у нас готовится, да, быстрый достаточно выход на точку Б, прокидывается под этот выход тоже там миллиард гранат, и, кстати, ХАЕшка даже урон не нанесла, поэтому, ну, тут не исключен вариант э, того, что игроки... Атаки сейчас попытаются перетянуться под точку Б. При этом здесь, как по точку А, простите, дорогие друзья. При этом, как вы можете заметить, здесь у нас уже поджим вовсю вообще идет. да? Чикаго там дверями буйствует. Пытается расстрелять первого, второго. В итоге в итоге нанес много урона, конечно, но добрал всех с и шока. Шока. Шока. Вот это сказал. Шока, конечно. Только тоже погибает. Псих дает разменный минус, забирая митивау, и Остается один в 3. Ну, если он еще три таких хэдшота сумеет оформить, то, может быть, конечно, на победку здесь и есть какой-то смысл попробовать катать. В противном случае, навряд ли... Ну, вот еще один хедшот. и Шоха на ноге. Мне нравится, как Шоха разыгрывает эти шоу-матчи. Он просто бегает постоянно, как бы, знаете, вот на чиле, на расслабоне. Достает МПХ и просто бегает, сносит всех а, к чертям собачьим. «Сорян, братан, не смог в субботу зайти, дела были». Изумруд, ну что вы, ну зачем вы за такое извиняетесь? Дела какие-то в реальной жизни, в любом случае, превыше любого там стрима, любого КС, любого чего угодно. Потому что это дела в реальной жизни, они должны делаться. Нельзя все бросить и пойти стрим смотреть, или пойти в КС играть. Поэтому за такое не извиняйтесь, ничего страшного. Я надеюсь, еще когда-нибудь побываю на сервере и не раз еще с вами встречусь. Шоха поверил в себя. Да, Георгий, многоуважаемый, здравствуйте. Кстати, я вот вам хотел вот одну штучку дать. Я вот не знаю, можно как это сделать вот так, вот одно касание. А... Так, ладно, потом. А потом. Итак. Ситуация 3 в 2, где оборона наконец-то разменялась в плюс, а вот сейчас еще и с гибелью психа. А, простите, господи, что ж я торможу-то? Оборона наконец-то разменялась в плюс. Оборона все время это в плюс разменивалась шоха. Ну, снова шоха, просто на ноге с МП-шкой прибежал. Заметьте, смотрите, вот он как МП-шку купил. Получается, он проапгрейдил свой девайс до м и выбросил сейчас М-ку тиммейту. А, а сам с чем останется? А сам-то с чем будет играть? Шоха, какой у вас девайс? Дигл? А, м эм. Эмк, окей Ну, тоже хорошо В общем, короче, он не стал даже покупать себе девайсы Ну, типа, а зачем? О, о, ля какие Ля какие хитрые стратегии у нас в Академии Шоха играют, да? Подсадки мутят Подсадки мутят, которые, к сожалению, не замутились, но э, идея-то была хорошая, однозначно. Пиплик и саб-командант делают два минуса. Ответ не последовало. Наконец-то есть неплохая возможность все-таки э, для команды микс 2 начать брать раунды во второй половине. А не ограничиваться пока что нулем. Э, Толя рыжий, минус митибаус. Вакс последний. Ну, здесь уже, по-моему, не выигрывается такое. Не выигрывается, подтверждаю, дорогие друзья. Сап-командант минус свакс, и это 13-6. Это великолепный счет, по сути. Почему? Потому что сейчас у Академии Шохи не будет экономики. Придется играть экономически и потенциально отдавать седьмой. А там, может быть, она и не восстановится, и придется еще отдать восьмой. А там уже вроде, вроде как бы и пять раундов разницы. То есть это еще камбэки, возможно, знаете ли, своего рода, да? Аркадная мидл от игроков обороны, насколько я понимаю, предвидится, да, но, может быть, и не будет. В общем-то, там надо понимать, что огромное количество гранат прилетело в ответ. Это значит, что атака здесь. И аркадить эту позицию, ну, уже по меньшей степени глупо. Все-таки чисто логически. Несложно догадаться, что можно в кучу диглов поджать кого-то одного и легко его расстрелять. Но если вы будете открываться по три калаша, даже в пять диглов, ну, скорее всего, вас просто разберут. Пимплик. Минус шоха. Свакс. Минус сам командант. Скип минус свакс. Минус от Психа в ответку. Страйкер последний. Ну, опять же. Ситуация, которую, ну, нельзя просто вот... Просто так взять. Нельзя и отыграть. И все. И все. Ну вот, кстати, ребят, вот касаемо вашего подозрения, да. оно... Вполне себе оправданно, я ни в коем случае не спорю, но э, хочу заметить факт того, что были у меня много раз заказчики, которые э, заказывали комментирование матчей, даже в том числе, которые они проигрывали. И почему такое бывало? Ну, например, проспорили. Да, вот, кстати, даже и Андрюха, например, да, я несколько матчей комментировал uh, с, uh, с... Family Five, с ХПГ uh, комментировал матчи, которые они мне сами отдавали на комментирование, при этом проиграв эти матчи. Ну, просто, допустим, договорились, что вот давайте вот эти катки прокомментируем. Какой там будет результат -то по барабану, как бы? Даже, по-моему... Володя Дуримар. Я, может быть, конечно, могу ошибаться. Может быть, путаю просто с кем-то. Но, по-моему, даже он мне отдавал как-то раз матч на комментирование, где они проиграли. Я еще очень сильно удивился такой, думаю, типа, что? Я, меня вообще всегда удивляет, конечно, когда команда заказывает демку, которую они проиграли. Но некоторые хотят э, разбор разбор полетов, так сказать. Посмотреть на себя со стороны и понять, почему они проиграли. Это тоже похвально, но это бывает крайне редко, конечно. Итак, раскидывается точка А, как-то так вот... Ну, если можно сказать, раскидывается, да? Одна флешка туда прилетела, и следом полетела перетяжка на точку Б. Вот на споте Б у нас, кстати, в данный момент никто и не дежурит, чтобы спокойненько заканчивать этот раунд своей победой. Команде Академия Шох еще теперь предстоит спот Б как-то выбить. А Выбить его при двух калашах, ну, скорее всего, отсутствующих арморах, будет очень непросто, как, как мне кажется. Опять. Скип, минус Чикаго... Минус митива у Шоха последний. Шоху забирает Толя Рыжий, и это уже 13-8. Вот такие вот пироги, дорогие друзья. Постепенно, но микс 2 какие-то... Вот теперь уже, как писал Ханза, да, если не ошибаюсь, камбэки уже... Вот это можно уже сказать камбэк. А если Академия сейчас выигрывает, то все, матчей не будет? Нет, будет еще один. В любом случае будет. На карте Даст 2 еще один матч будет. То есть это не Best of 3 Это 3 Best of 1 Если бы это было Best of 3 Тогда да, в случае победы Академии Шоки Третьей карты бы не было Но так как это 3 Best of 1 По-любому три карты Вай-вай-вай Доброму человеку Вай-вай-вай, Георгий, благодарю вас Спасибо вам огромнейшее Прям кланяюсь Низко-низко, насколько позволит мне моя Не до конца разрушившаяся спина Но. Большущее вам спасибо, медитатор. Вас приветствую, кстати. Простите, что сразу вам не ответил, увидел ваше сообщение, но только сейчас увидел. Ну что, минус от страйкера по скипку, и здесь, по скипку, по скипу. И здесь уже кажется, не такая уж хорошая позиция сап-команданта. Да, вроде бы мог сейчас втихую открыться на точку А и сделать пару фрагов, но дали бы эти пару фрагов какой-то. Явный перевес. Вылетел один из игроков Микс 2 И вместо него был добавлен бот Дорогие друзья Это может быть большим минусом для Микс 2 Ну, в целом, может и будет А может и не будет, конечно Ладно, давайте тут не будем загадывать Будем дальше Привет из Ташкента, удачи всем Абдулог приветствую И, конечно же, нам тоже большой-большой привет и всему Ташкенту Ну, как-то очень много гранат. Вот вы только вслушайтесь просто постоянно и всмотритесь в карту. Постоянно куда-то какие-то гранаты летели Под точкой А, под точкой Б Вы просто, посмотрите, безостановочно летят Миллионы и миллиарды гранат скип саб, командант по минусу Забрали страйкеры и Чикаго Хорошее начало, не получили размена То есть, по сути, закрепились на своих позициях Шоха, килл, Минус от Психа и минус, к сожалению, полностью отыграть не удается Несколько флешек прилетает на точку Б Ну и, по идее, митивау, я так думаю, это, да, было у нас, если я... Uh, не изменяет моя дедукция Так сказать, да, это был он Раскидка неплохая, потому что, ну, просто Не первый раз уже вижу, как он в этой позиции Именно так вот открывается Правильно делает, наверное, что говорить, да А, ну, это все-таки точка БМ Бомба-то выпала именно здесь, насколько я понимаю Ну, спрейть бы сейчас с Свакс именно в такой позиции Ну, что такое-то, можно было просто аккуратненько стрелять Минус бот, короче говоря За которого играл Скип И последним остается саб-командант Один на один со Сваксом Свакс у нас при этом отошел в более безопасную позицию, в более закрытую позицию. Тут, конечно, надо дальше смотреть уж, что а, попытается сделать саб-командант. Ну, бомба подобрал и будет пытаться ее ставить, по всей видимости, да, и здесь сваксу достаточно... Я последнее время на капе много играл. Скоро раскроюсь на 100% и буду тащить свою команду. Медитатор, очень рад за вас, но хочу обратить ваше внимание на то, что вы один всю команду все-таки не затащите. Вам нужны еще какие-то сильные ребята в составе. Так что обязательно ищите этих сильных ребят, находите и добавляйте их, так сказать, к себе. Усиливайте свою команду и жду от вас на следующем турнире просто феерического открытия, которого до этого не было. Ну и огромное вам, конечно же, спасибо за донат. Итак, ситуация 5 в 5, а у нас матч-поинт. Тем временем, один раунд и вроде бы как команда... Ну, то есть как один раунд. Один раунд этот еще надо взять. Но в таком случае Академия Шох закончит карту Делайт своей победой. Либо же команда Микс 2 возьмут 7 раундов. И мы будем смотреть допчики. Допчики это тоже дело хорошее. Но пока до допчиков как-то вот надо как минимум разменять энтрифраг, который сделали Академия Шоха, забрав скипа. Снайпинг с у Чикаго промахнулась. Это... Ценный момент, когда снайперская винтовка промахивается Туда б хаешка сейчас очень красиво, конечно, вписалась Но пока не вписывается Чикаго все-таки получилось прострела по голове Вот вам и АВП, которая два выстрела сделала, но ни одного килла при этом Плохо, когда снайпер стреляет и не убивает Как правило, снайпер после такого погибает в основном Психа Керриган Керриган это бот А, бота убили уже Все, псих один, дорогие друзья Но здесь, мне кажется, прям ГГ один в три за 28 секунд до конца раунда навряд ли. Ой, почти попал в голову Свакса. Прям, блин, миллиметра не хватило. Даже немножко обидно. А, могла бы быть интрига. Могла бы она поддержаться еще немножко. Но нет, к сожалению...